Пожалуйста. Первый шаг в войне за активы совхоза был предпринят в феврале 2018 года. Тогда ряд миноритарных акционеров совхоза подали иск об оспаривании крупной сделки с двумя земельными участками, которая была совершена около 10 лет назад. При этом суд не смутил нарушение срока исковой давности, который по общим правилам составляет три года. Государственную пошлину в полном объеме в размере 540 тысяч рублей, практически полмиллиона, оплатил родственник депутата Муслового Думы Владимира Жука. Сам Жук никогда не оспаривал свою заинтересованность в этом деле и открыто об этом сообщает в открытых средствах массовой информации. 23 августа бывшая супруга Павла Николаевича Грудинина подала иск о разделе имущества. После восьми слушаний в Никулицком суде Москвы дело было незаконно передано по подсудности Видовский суд Московской области на рассмотрение судей Смирнова. Попытки представителей Грудинина оспорить незаконное решение об изменении подсудности к никаким результатам не привели. Но вот 14 февраля 2019 года решением Совета депутатов Павел Николаевич Грудинин был лишен, лишен полномочий председателя Совета депутатов видного никакие основания данного решения не разъяснялись. Однако спустя семь дней в адрес Совета депутатов Видного поступило представление Видновской городской прокуратуры за подписью исполняющего обязанности городского прокурора Холоденко с требованием немедленно рассмотреть возможность лишения депутатского мандата Павла Николаевича и своевременно проинформировать городской Я хочу уточнить, он никакого права не имел. Прокуратура не может вмешиваться в это дело. Никаких оснований не было. Надо проверить, каким образом он это сделал. Пожалуйста. Да, это не только незаконное действие, это прямое вмешательство в полномочия органа законодательной власти. Тем не менее, спустя пять дней после поступления этого представления Совет депутатов признал данный документ обоснованным, и Павла Николаевича лишили депутатского мандата. 18 марта 2019 года состоялось заседание президиума ЦК КПРФ в связи с кончиной Нобелевского лауреата Жареса Алферова. Единогласно президиум ЦК проголосовал за передачу мандата Грудинина, депутата Государственной Думы. Однако спустя три дня, 21 марта, под руководством и по инициативе заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая Былаева, в передаче мандата Грудинина была отказана. Данное решение совершенно незаконно, оно нарушает федеральный закон об, основ... об основных гарантиях избирательных прав. В таких случаях избирательная комиссия исполняет решение партии, она не имеет права давать оценку и тем более отказывает. 3 апреля 2019 года в процесс захвата активов совхоза официально вступил британский Подданный, известный как эксперт по экстремальным ситуациям Владимир Полихата, он привлек к своим планам Грудинину, получив от нее генеральную доверенность на право представлять ее интересы по всем вопросам, во всех судебных и несудебных инстанциях с правом передоверия. Уже спустя два дня, 5 апреля, судья Видновского суда Зурянова наложила арест на 196 участков, часть из которых находилась в собственности других лиц, часть из них подлежала передаче для государственных нуж, и арестованная площадь, арестованные участки в 71 раз превышала спорную территорию, спорную площади. 23 апреля 2019 года судья Видновского суда Смирнов в ходе одного заседания вынес неправовое, незаконное решение о разделе имущества, совместно нажитого в браке. Все требования Грудининой по всем 15 наименованиям активов были удовлетворены в полном объеме. Ни одно ходатайство представителей ответчика не было удовлетворено. Не были допрошены свидетельства, было отказано в приобщении доказательств к материалам дела. И кроме того был решен вопрос в отношении имущества, принадлежащего другим лицам на праве собственности. 24 апреля Смирнов уже накладывает обеспечительные меры, запретив акционеров совхоза голосовать по всем вопросам повестки дня годового общего забрания. Данное требование также незаконно. Последний прецедент, когда был осуществлен вынесен запрет на голосование по данному вопросу, случился в 2003 году. Тогда судья лишился за это адвантии. Да он не может, он просто парализует нормальную работу крупного коллектива. Это преступление, абсолютно полное преступление. Мы думали, немедленно отменят, тем не менее, все это продолжается. Пожалуй. 21 мая, как уже говорил Геннадий Андреевич, 15 депутатов фракции КПРФ в Государственной Думы подписали и направили обращение в адрес президента Российской Федерации с просьбой обеспечить соблюдение закона в судебном производстве и прекратить пресечь акции по преследованию Павла Николаевича Грудинина. Далее, 9 октября было вынесено решение о том, что иск о возмещении убытков в пользу совхоза должен быть рассмотрен арбитражным судом. <как> Уже на следующий день резолютивная часть решения была опубликована, и в этот же день, 10 октября, суд, судья арбитражного суда Московской области Береков принял исковое заявление к своему производству. 11 октября он уже накладывает определение, выносит определение о наложении обеспечительных мер, арестовывая участки, заблокировав операции с акциями совхоза имени Ленина. При этом следует иметь в виду, что иск был подан о возмещении убытков в пользу совхоза. И сами акции совхоза предметом иска не являлись. 29 октября Бирюков вынес незаконное просто фантастическое по количеству нарушений решения о взыскании из Павла Николаевича Грудинина 1 миллиарда 66 миллионов и государственной пошлины в размере 104 тысяч рублей. Исцом по этому иску также выступила Грудинина, хотя она не являлась и не является акционером совхоза, в реестре акционеров не зарегистрирована и по закону она не имела права принимать участие в этом заседании. По имеющимся у нас данным, в том числе из открытых источников информации, средств массовой информации, подобный судебный произвол в отношении совхоза и в отношении Павла Николаевича Городинина оказался возможен благодаря личной заинтересованности высокопоставленного лица, заместителя-председателя Верховного суда Российской Федерации Олега Свериденко. Именно поэтому при рассмотрении обоих исков было допущено беспрецедентное количество нарушения норм материального и процессуального права. Попытки оспорить эти решения невозможно правовые не привели ни к какому результату, а сами решения и определения по этим двум искам выносились в экстремально короткие сроки с содержанием практически под копирку. Таким образом, совхоз имени Ленина и Грудинин оказались лишенными основного права на судебную защиту, гарантированную Конституцией Российской Федерации.